Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Гончаров, я руководитель школы и студии татуажа «Дубовик». И сегодня у нас будет просто бомбический видос. На просторах интернета ведутся споры между мастерами татуажа. Какой же телефон просто создан для съемок своих работ? Samsung? Либо же iPhone? И кому как не мне об этом рассказать, поэтому сегодня мы выявим стопроцентного победителя и... Я покажу фотографии, примеры работ, детализацию, портреты, в общем, все, что нужно. Обращаю внимание, сегодня будет речь идти только о камере телефонов. Я не пропагандирую брать один телефон или другой, одну фирму или другую. Я не рассматриваю, насколько телефон удобен, красив и так далее. Мы разбираемся только с камерой. И Давайте уже начнем. Итак, сегодня у нас соревнуются Samsung S10E, это такая самая маленькая моделька в последней линейке, и iPhone XR. Мы не стали брать самую-самую последнюю модель, потому что она, во-первых, стоит конских денег, а во-вторых, она пока что и не так распространена. А эти модели более-менее похожи в ценовой категории и должны давать более-менее похожий результат. Ну или уметь где-то соревноваться. Поэтому, ну давайте смотреть, что они могут. Обратите внимание, что при съемке век, ну вообще при съемке макро, Samsung фокусируется на более близком расстоянии, в то время как iPhone нужно держать подальше, чтобы он сфокусировался. То есть вот так ближе уже не поднесешь. Like oh, yes, наши снимки на компьютер давайте сравнивать но прежде чем перейдем к сравнению давайте проговорим одну очень важную вещь бытует мнение что iphone камера iphone не обрабатывает снимки как-то их не видоизменяет в процессе съемки а вот камеры всех остальных на свете телефонов свои снимки как-то обрабатывают правда в том что все телефоны, всех фирм, всех линеек и всех брендов всегда обрабатывают свои снимки в момент съемки. Разница лишь в том, кто как обрабатывает. То есть разные бренды выбирают разную философию и в соответствии с ней по-разному обрабатывают свои снимки, но обрабатывают все. Теперь переходим к сравнению. Первое, что мы видим, фотографии достаточно похожи, поэтому все Разговоры о том, что вот один телефон в 500 раз лучше другого, полная болтовня. Теперь э, начинаем приглядываться к деталям. Деталь номер один. На фотографии айфона много желтых цветов. То есть они видны и здесь, и здесь, и здесь. В глазах много желтого, на бровях много желтого. У Samsung такого нет. Посмотрите даже на брови. Здесь они желто-зеленые, здесь они коричневые. Глаза. Здесь они желто-коричнево-зеленые, здесь они просто коричневые. В жизни у Юли брови, наверное, какой-то промежуточный вариант между вот этими и вот этими, глаза, наверное, ближе к вот этим, чем к вот этим. То есть в этом смысле iPhone... Вроде бы как дает более реалистичную картинку. Но вместе с реалистичностью цветов он вам прекрасный и красноту, которая была на лице, хоть в малейшем виде, он вам ее реалистично передаст на фотографию. Samsung же эту красноту удачно поборол, как и желтизну. Вот это самая показательная картинка а, вообще при сравнении айфонов и самсунгов. Обратите внимание, вот эти снимки сняты с, одинаковым ламп, с одинаковой лампой, с одинаковой позой, в одинаковом ракурсе, с одинаковыми настройками телефона. И если мы смотрим на татуаж, вот здесь он темный, и здесь он такой же, точно темный. То есть татуаж снят одинаково хорошо. Но это не татуаж, а макияж. Но вот кожа, обратите внимание, в случае с Samsung кожа в два раза светлее минимум, то есть на 2-3 тона она светлее. А здесь же она более темная, как у не знаю, беженки или у девушки, которая с плохим тональником или вся в пыли. Вот. То есть здесь кожа гораздо более светлая. И для съемки татуажа это гораздо лучше, потому что клиенткам это будет приятнее, а если вы обучающий мастер, вы публикуете такую фотографию и на вашей работе виден каждый пиксель, каждый штрих, каждая точка, видно все ваше мастерство. На этой же фотографии все более как бы жухло, менее контрастно, но зато вроде бы как более натурально. Теперь перейдем к макро. Как я уже показывал во время съемки, Samsung можно гораздо ближе поднести к фотографируемому объекту, в данном случае к татуажу. И вот эта фотография это не какой-то там кусочек вырезанный и растянутый на весь экран. Это вот такую фотографию реально можно получить на Samsung без всяких объективов, линз и так далее. В этом есть огромнейший плюс. iPhone такого не может чисто физически. Может быть 11 уже может, но нужно все-таки сравнивать телефоны, которые более-менее одинаковых ценовых категорий и одинакового времени выпуска. А все предыдущие iPhone, типа 7 там, или 8, они в сравнении с аналогичными версиями Samsung, они в два раза дальше их нужно отнести, чтобы они сфокусировались. Поэтому в этом смысле, в смысле фотографирования макро, Samsung гораздо лучше. Ну и фотография губ, здесь мы видим в принципе то же самое. У фотографии Samsung нет желтых оттенков на коже, в то время как у iPhone они вот везде-везде-везде-везде. И сам татуаж здесь более темный, более яркий, более выразительный. Здесь же он, пожалуй, более натуральный. Но он менее сочный, вызывающий и бросающийся в глаза. Плюс здесь мы видим гораздо большую резкость. Как вот на отдельных волосках. Ну, В случае с волосками это не то, что нужно нам выделять резкостью. Но как показатель, как лакмусовая бумажка, это видно, да, что здесь резко гораздо больше. Здесь резко гораздо больше, чем здесь. Итак, какие мы делаем выводы? Вывод номер один iPhone старается фотографировать более естественно, при этом технически у него меньше возможностей, потому что Samsung фокусируется ближе и позволяет делать более крутое макро. Но при этом Samsung свои фотографии как-то чуть сильнее обрабатывает, но они от этого получаются более выразительные. Что ближе лично вам, выбирайте сами. Например, мы выбираем Samsung. Потому что клиенту гораздо приятнее смотреть на светлую сияющую кожу работы, которые мы показываем мастерам, которые хотят к нам приехать на обучение. Им гораздо лучше видно наше мастерство, чем вот здесь пытаться рассмотреть какой-то пиксель, это практически невозможно. Здесь же все хорошо видно и понятно. Что касается обработки, портреты Samsung а нужно гораздо меньше обрабатывать и это существенно экономит время, хотя глаза уже не такие желтенькие, как они были в жизни. Вот такие результаты мы получили. На мой взгляд, выиграл 100% Samsung благодаря его детализации, благодаря его более контрастной картинке. Но, если вам ближе Та картинка, которую выдает iPhone, пожалуйста, вы можете его использовать. Моя задача была показать вам э, и дать четкие, конкретные фотографии, чтобы вы смогли сравнить. А все выводы делайте сами. Надеюсь, этот ролик был для вас полезным. Если остались вопросы, пишите в комментариях. И всем пока!